Друзья, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычное видео. Самоделки делать не будем, но будем о них говорить. Так вот, начну с предыстории. Многие в комментариях пишут, что, мол, самоделками никто не пользуется, проще купить и так далее. Но я хочу вам показать пару интересных самоделок, на которые я наткнулся случайно у товарища в гараже. На вопрос, как к нему пришли эти идеи, он ответил просто, что наткнулся случайно на ютубе, решил повторить и теперь постоянно пользуется этими самоделками и достаточно долгое время. Хотя изначально он хотел покупать такие вещи в заводском изготовлении. Так что, друзья, давайте переместимся товарищу в гараж и посмотрим, что же у него там за такие самоделки. А начнем вот с такой самоделки, сделанной по сути из металлолома. Конструкция примитивна и очень надежна. Так что могу посоветовать такой пресс к самостоятельному изготовлению. Далее вкратце покажем его со всех сторон и в работе а потом пробегусь по основным узлам и деталям, из которых он состоит. Озвучил прямо на месте, так что звук будет отличаться, так как записывал встроенным микрофоном камеры и без подготовки. Надеюсь, вас это не испугает. Приятного просмотра. Задача выдавить вот эту штуку. металл четверка, да, уголок из металл четверка. Так, значит, вот эта держалка прям. Как рама. Это какой? 40-40 уголок, наверное. 40 уголок. Сваренный, можно швеллер использовать. Ну, 35, да. 35. 35 уголок. Два уголка сварены тут. А, два уголка сварены. это какой 45 уже уголок здесь здесь 45 уголок так просверлен здесь здесь скручен сначала а потом еще обварен. так здесь тоже сварено все тут такие штуки приварены Гайки. Натяжение регулируется. Здесь дверные уши замочные. Домкрат обычный, гидравлический. Сделан приемник, этот, чтобы не вылеталось. Здесь то же самое, что и на той стороне. Площадка из профиля 45, наверное, 45 на наверное, 40 на 20, наверное. Вот так вот сварена площадка снизу точно такая же площадка регулируется по высоте основание на уголках там крат снимается труба просто он кусочек трубы можно любой домкрат ставить высота 85 ну где-то 48 с половиной можно 50 брать 45 Друзья, как вы могли удостовериться, пресс хорошо работает и делается из простых вещей. По сути, самое дорогое в нем – это гидравлический домкрат, который, как мне сказали, был взят на металлоломе и восстановлен. Так что можно приобрести хороший пресс в мастерскую или гараж, потратив всего несколько сотен рублей на расходные материалы, металл и пару дней свободного времени. Давайте перейдем к следующей самоделке. Это будет самодельный сверлильный станок. Его конструкция состоит из платформы, которая сделана из уголков, к ней приварены два амортизатора, также конструкции платформы приварен натяжитель тросика, который называется Талреп, далее к куску профильной трубы приварены обоймы, в которые запрессованы подшипники, а в подшипнике установлен вал, через который обернут несколько витков трос. Также в этой профильной трубе просверлены три отверстия, к двум из которых приварены ответные части амортизаторов. Это сделано для плавного и безлюфтового хода стойки. А третье отверстие, а в третье отверстие продет тросик. Далее в верхней части также установлена профильная труба, в которой также просверлены три отверстия. В два из которых вставлены и прикручены амортизаторы, а в третье также пройдет и зафиксирован тросик. Имеется и четвертое отверстие для фиксации ключа – патрона дрели. Сама дрель взята старая советская, прикручена к стойке с помощью хомута-отглушителя. Хомут приварен к стойке, но таким образом, чтобы душку хомута можно было открутить и снять дрель. Все это жестко зафиксировано, отрегулировано перпендикулярно и ни капли не болтается. Сейчас покажем его в работе. Друзья, вот таких пару самоделок я увидел знакомого в гараже. И это еще не все, у него есть и другие полезные и интересные самоделки, о которых я с удовольствием сниму отдельное видео, если вам понравится такая тематика. Назовем ее, например, по мастерским самодельщиков. Или давайте придумаем название вместе с вами. Предлагайте свои варианты в комментариях под этим видео. Также, если вам понравилась такая тема, то ставьте лайки. Так я как раз таки буду понимать, понравилась вам эта тема или нет, стоит ли продолжать или не стоит. Ну а тех, кто не подписан на канал, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Так вы не будете пропускать новые полезные видео. На канале много интересных и полезных самоделок, обзоров и прочего. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!